Всем привет дорогие друзья, в этом видео расскажу про проект SocialSend То есть многие знакомы, скажем так, с этим проектом Send И что в нем интересного сейчас В нем поменялась команда разработчиков, поменялось начальство То есть теперь проект, скажем так, двигается чуть-чуть в ином направлении И развивается всеми возможными силами Также по проекту То, что было сделано и обещано, они как бы все выполнили то есть она листится на хороших довольно-таки биржах типа как Eobit, Cryptopia, EconExchange и TradeSatoshi, что это очень хорошо. Также у них есть и белая бумага, которая вот-вот скоро она обновится и это поддаст определенную ценность для данного проекта, то есть цена на монету поднимется. Также они обновляют сейчас свои кошельки, то есть они делают, можно сказать, глобальные такие обновления, которые повлияют на дальнейшую стоимость данной монеты вот сам кошелек его можно уже скачать себе там на iphone на я имею ввиду там на android куда угодно сейчас на кошелек можно максимум до 150 миллионов монет хранить но возможно его потом подрежет будет миллионов 50 в общем кошельки скоро опять же также обнов... об... будут обновлять и что еще хотел сказать насчет биржи цена довольно-таки сейчас -таки хорошая то есть монета до этого стоила около 1 доллара. Но так как появилась новая группа людей, сейчас они развивают, поднимают проект заново, скажем так, ставят он на ноги. И сейчас в данный момент цена на эту монету примерно 8-9 центов. Также здесь есть мастерноды. Здесь активно идут торги. Прям очень активно тут покупают, продают. То есть сейчас выгодно на этом проекте взять пока дешево мастерноду. Возможно, я себе ее возьму, посмотрю, что у меня там будет получаться. Как бы она сейчас стоит недорого, эта мастернода. И если она потом поднимется хотя бы до 50 центов, я думаю, с такими глобальными обновлениями стоимость по-любому увеличится, можно очень неплохие деньги на этом заработать. Также у них есть на форуме страничка старая, они как бы еще не обновляли ничего здесь. Это так, для тех, кто не совсем в курсе, алгоритм кварк получается. <свеч> На Мастерноду нужно 6250 монет, здесь также можно получить больше интересующей вас информации, если вам скажем так, больше что-то хотите узнать о проекте, услышать. Можете также э, добавиться в дискорд, там постоянно выходят новые новости и много чего интересного. Также, что я хотел еще дополнить насчет этого проекта. На этом проекте, те, кто вот заинтересованы хорошо заработать, скажем так, неплохие деньги даже спускаясь с небольших инвестиций, поднять, я в этом проекте, можно сказать, на сто процентов уверен, в том, что после выхода всех обновлений, а также еще попадет на крупные биржи, то есть цена у этого, скажем так, монеты у этой, блин, у этого проекта просто можно сказать будет космическое пускай сейчас на 8 9 центов но потом она сто процентов поднимется выше 1 доллара и сами понимаете то есть это хорошие иксы хорошая прибыль мастернода конечно это сейчас вообще заманчиво по такой цене то есть это сказал бы так что недорого для мастерноды и для такого проекта в общем так что если у кого-то будут какие-то вопросы пишите в комментариях также я оставлю все ссылки на проект все все будет в описании под видео надеюсь поддержите там лайком подписочкой на канал в общем пишите все в комменты всем постараюсь ответить всем помогу но ну, а на этом пока у меня все давайте мужики всем удачи всем пока